Здрасте. Здравствуйте. О чем общаетесь? Я о чем общаюсь? О войне. И что? Что, И что? от того, что общаетесь, что-то изменилось у вас? У нас да. Что изменилось? Наши войны бомбят ваших. Понятно. Раком, боком ставят но тащите в место часть вы мечтаете об этом да нет я просто вылаживаю свои ролики и больно mm. смотрят им при... приятно когда ну, я ладно. развожу ну тогда такие, как вы слушай мне такие как ты уже надоели мне уже полная запись Понятно, ты понятно. Идешь ты за русским кораблем, да? Да подожди, куда Дашь переключаешь? Куда? Не переключай, не переключай. Ну давай, давай, давай. Ну. Петух закукарякал. За... Ответь на один вопрос. Давай. Свинья ну? может ли получить солнечный удар? собака, да. Нет, я, это простил, я, я просил. Это вы, свинособака, это вы. Нет, ты ответь, я ничего про тебя же не говорю. Нет, не, я про тебя конкретно не говорю. Я про Россию все говорю. Понимаешь? Я не про Россию и не про Украину говорю. Я просто задаю вопрос. Свинья, а ты откуда вообще? Ты, ты кто подожди, подожди. Ты кто такой вообще? Национальность, скажи. Ты русский, не русский. Русский, русский. Нет. Ну, не что-то даст. Ну ты, на... ты, ты можешь ответить. Ты можешь ответить на вопрос. Или нет? нет, ты ответил балабол. Нет, ты ответь на вопрос и пойдем дальше. Может или и нет? И второй уже. Ты один сказал задашь, Я ответил. Что ответил? А теперь тебя, ты за солнечные Что, что удар. ты я ответил? Свидан собаки, да, я ответил. А теперь ответ мне, Ты по национальности кто? Русский. Русские. Какой ты русский Чурбан Чур русский Погиб под Вот так вот надо